Всем привет! С вами Тристания. Я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы с вами сделаем вот такие сережки. Начнем. Раскатываем пласт черной полимерной глини на максимально толстой толщине паста машин. Накладываем на него по всей поверхности поталь. Любого цвета. У меня золотая. Текстуру предварительно сбрызгиваем водой, я смазала ее крахмалом. Прикладываем к нашему пласту и прокатываем на пастомашине. Важно, прокатываем на той же максимально толстой толщине. Раскатываем еще один пласт черной полимерной глины толщиной примерно в 3 мм. Смазываем его фимогелем и накладываем на него наш готовый узорный пласт. Хорошенько прижимаем, удаляя излишки геля и пузырьки воздуха. При помощи гибкого лезвия задаем форму будущим сережкам. Я делаю все на глаз. Делим их пополам и равняем края. Раскатываем черную полимерную глину толщиной 1 мм, вырезаем полоску по толщине сережек, это будет окантовка. Аккуратно оборачиваем наши серьги, лишнее обрезаем. Ну и декор я использую 5 цветов пудры можно больше кому как нравится. На нашу пудру соблюдая симметричность. После пудры капаю уфимогель и распределяю его по всей поверхности тонким слоем. Ну вот и все, серьги почти готовы, отправляем их в печь на обжиг при температуре указанной на упаковке. Серьги остыли, гель придал им глянец и защиту. Осталось добавить фурнитуру и покрыть лаком. Готово! Вы смотрели мастер-класс с применением уфимогеля Всем спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых уроков! Пока-пока!